Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный Д-66 кранового типа. В комплекте с головками рукавными gr 70 Внутри рукав имеет резиновое покрытие. Материал изготовления полотна – латекс. Соединительные головки изготовлены из алюминия. Стандартная длина для пожарных рукавов – 20 метров. Сберегать рукава следует смотанными в бухту. Рабочее давление рукава – 10 атмосфер. Максимальное давление – 16 атмосфер.